Вы смотрите канал «Бухгалтерские услуги». Те, кто заходил на мой сайт, узнают, что ко мне можно обратиться за услугой ведения бухгалтерского учета в вашей компании или ИП. Я хочу продолжить цикл видео по ответам на требования. В этом видео я еще расскажу про два вида самых распространенных требований. Первый вид требования, который наверняка все видели, это требования об уплате налога сбора пени штрафа. Выглядит оно таким образом, вам присылают некоторую таблицу и здесь в первой колонке идут налоги, по которым имеется задолженность и далее две колонки основные. Это недоимка или пение. То есть вы смотрите, по какому-то налогу у вас может быть недоимка, по какому-то может быть пени. Вот здесь в данном случае идет налог НДС. Чтобы правильно отреагировать на это требование и понять, так ли это или нет, естественно вам нужно ввести бухгалтерский учет и знать, что вы например, все оплатили. Вот на примере данного требования могу сказать следующее да, пени у нас были с пениями я была согласна на тот момент когда это требование прислали потому что в какой-то раз мы заплатили на несколько дней позже налог по НДС а вот недоимки у нас никакой не могло быть соответственно у нас есть все платежные поручения и для того чтобы проверить почему образовался такой долг когда у вас все оплачено вам нужно будет в этом сервисе зайти на, вкладку, зайти на вкладку «Сверки» и запросить две сверки. Первая сверка – это выписка операции по расчетам с бюджетом, вы ее запрашиваете. И вторая сверка – это справка о состоянии расчетов с ФНС. Я вам покажу их уже в готовом виде. Значит, первый вариант это справка о состоянии расчетов ФНС. Она имеет такой достаточно простой вид. Здесь тоже таблица, и здесь четко написано, по какому налогу у вас имеется задолженность. В принципе, эта таблица похожа чем-то да, даже на то требование, которое прислали. Только в этой таблице может быть намного больше строчек, а в требовании их, скажем, меньше. Но вы здесь видите всю картину по компаниям, по всем налогам, четко видите. Но из этой справки непонятно прошли ли ваши платежные поручения, откуда и за чего образовался долг. И вот тогда вам понадобится следующая справка, которая называется справка, которая называется выписка операции по расчетам с бюджетом. Выглядит она следующим образом. Здесь, наверху, идет наименование налога, вот в частности, как раз налог на добавленную стоимость. И дальше за весь период, который вы запрашивали, идут начисления и платежи. Далее идет следующий налог, налог на доходы физических лиц начисления и платежи и так далее. Страховые э, взносы на обязательно пенсионное страхование. В общем, вот в этой выписке операции по расчету с бюджетом есть все налоги, которые платит ваша компания или ИП. Ну вот давайте, например, вернемся к налогу по НДС. Э, задача стояла такая, что нужно было проверить все платежные поручения. Э, вы просто берете у вас есть какой-то список ваших платежных поручений которые вы оплатили и вы сверяете с тем что здесь есть вот их очень четко видно например вот ноль второго платежное поручение номер пять сумма 30 тысяч восемь рублей 66 копеек следующее платежное поручение номер 16 от 13 марта 30 тысяч пятьдесят восемь шестьдесят66. Вот это как раз именно та сумма, которая была в требовании, а вот третьего платежного поручения нет, хотя мы его оплатили, то есть мы эту сумму платили три раза. Соответственно, в таком случае, если у вас нет долга, а вам присылают требования, и вы обнаружили, что у вас... Вам не внесли один какой-то платеж, вы ответом на это требование отправляете необходимое платежное поручение. И пишите приблизительно такой текст, что просим внести платежное поручение за номером таким-то, от такого-то числа на такую-то сумму в реестр платежей. И обязательно приложите в ответе на требование копию платежного поручения из банка, с отметкой банка соответственно. То есть вот такой вид требования. Если вы согласны, вернемся к требованиям входящие. Если вы согласны, открывайте требования, и вы четко знаете, что да, у нас есть такая недоимка по налогу на доходы, которая составляет 235 рублей 75 копеек. Вы четко знаете, что такая недоимка существует. Соответственно, вы просто оплачиваете эту недоимку и обязательно в ответ на требование прикладываете данную, данную, данное платежное поручение. Вот таким образом нужно работать с данными требованиями. И еще хотела показать еще один вид требований, который тоже часто встречаются. Вот такое требование. Требования о предоставлении документов информации. Давайте откроем его и почитаем, что хочет налоговый орган. Требования о предоставлении документов. Просят нас представить книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя. Пояснительную записку в отношении расходов, входящих в состав профессионального налогового вычета и превышающих 70% процентов от полученного дохода, то есть именно тех расходов, которые превысили 70%, и это все имеет не, непосредственное отношение э, к декларации 3 НДФЛ в связи с камеральной налоговой проверкой декларации 3 НДФЛ за 2018 год. Э, сейчас я покажу ответы на это требование, у меня их получилось много, потому что... Очень большой объем документов был, и в одном письме это все невозможно было отправить. Я здесь делаю, здесь можно в принципе написать, подготовить ответ, но вот в том случае я поступала немного по-другому. Можно делать так, можно просто делать письмо, создавать новое письмо или ответ на требования, в наименовании, в оглавлении письма писать, что ответ на требование номер такой-то, от такого-то числа. И далее я прикладывала файлы. Вот посмотрите, сколько у меня получилось таких ответов на одно единственное требование. Посмотрите, сколько документов. Мы сосканировали все документы по расходам. За 2018 год. Слава богу, их было вот, ну, не так уж очень много, но вполне прилично. И, соответственно, всю книгу учетов доходов и расходов индивидуального предпринимателя я тоже прикрепила в ответ к этому требованию. Вот видите, сколько у меня получается ответов. То есть тут еще прокручивается. Ну, много-много документов, сами видите. Получается, вот у меня получилось в ответ на данное требование 4 письма. Благодарю вас за внимание. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить следующее видео из цикла «Ответы на требования».